Трансляцию веду. Вруби <coughs> этот биток. B -b -b вот это ставить. Oh. Не не он тот с Янглином. Надо эти стулья отсюда, ёбаные, убрать, слышь, бро? Пиздец они бомжовские. Вруби, вруби, чё за... чё Да, на час, блядь. Какой час? Давай я через Какой час ты ебанутый, блядь? У меня ни одной трансляции сейчас не проходило. Минут пять еще. Всем привет. Сделай погромче, бро слышь, нажми YouTube, короче, понравившиеся биты в YouTube. И второй там выбери. Этот, блядь? Не, третий, значит. Вот тот черный, да. Угу, охуенно. Охуенно, блядь. шей, здорово, братишка. Ху из who? А погромче можно, пожалуйста? Хороший биток А можешь погромче сейчас сделать, бро? Ha <laughs> ha. Да Да ты боё Да ты боё Да ты боё Да ты боё Я Наруто Узумаки Быстрый будто Кавасаки You know Да ты боё -мо, моё Делаем это зимой Делаем уже второй год, я как кот, хожу по цепи кругом, Но-но-лин и но-но-мифедрон. Делаем это слайпино. No. Мы не нюхаем дороги, видите, это очень плохо. Детил одного я лоха, который так делал, он уже это не делает, плохо у него сердце, не дебует, он не швейгер. Аркаманский лагерь. сделать что-то, а сколько там просмотров? Полторы. Ой, нет, пизду. Что-то дохуя, блять. Mm -hmm. Эх, бля. Рокет, скинь этот бит, это ты охуешь. Бро. Веди Наруто бит. Там красная такая хуйня На облашке Уроки фристайла. Дети, стендап, блядь. Чё, блядь? Нет, это все хуйня. Я это все сегодня слушал, это полная хуйня. А она делает, вообще понравилось? Вот я, блядь. Вот вторую, ладно, включи, но там она такая, типа, блядь. Такая, про любовь. С облачками такая хуйня, не-не-не, там серые облачки такие, облачки, облака, Облачно, короче, вид окей, окей, бро Не надо так делать, пожалуйста. Mm. Mm. И послед... С какого года этот бит? Блядь, вмазала пиздос, жено Жендос, блядь! Врубает эту хуйню! Мажет, пиздец В Марина, В марь Так, ребят, все танцуем, когда приходите на какие-то мероприятия. Так, встаем. Да, врубай какой-нибудь бит, чтобы я показал, как надо двигаться ребятам. Я все я в своих я... стримах учат. Я тоже хочу научить своему скиллу. Расовая способность. Что Давай, врубай. Не, включи что-нибудь нормальное. А зайди в понравившиеся биты опять. Не, это хуйня, это фреск какой-то, блядь, там кисло, кислотину там выбирал. Вижу, блядь, вот вниз, вниз, вниз. Блядь, там все хуйня. А, не-не-не, вот это сверху. Еще, вон там какой-то негритос. Нет. Вот нет, вот нет, нет. Нет. Вот это, блядь. Вот это, да, вот это, бэби. Ну, блядь, какой-то какой непонятный какой-то бит, блядь, под, под, под, него, под него, нахуй, ничего не поделаешь. Нет, тоже какая-то, блядь, мямли, нахуй, а не бит. Сейчас, секунду. Ну, давай уж долго, блядь, нахуй. Ждать еще. Да не, ну это пиздец, бро. Что за вообще за пиздот? Ин -ин -ин индусский какой-то стилек. Блядь, сегодня будет музыка, нахуй, держи шоу-бизнес, блядь. Вс, я сажусь. Вайп пропал, бро. Бля, это я добавил Все, вруби, бля, тайбит, пожалуйста можно Тоже поет, не забывай меня. Эти, и не вспоминай меня, там, блять, поется. А <laughs> это я тоже добавил. What? <реклама> What else? <реклама> <реклама> <реклама> Во-первых, что-то не сделаешь, Во вторых пошел нахуй. В-третьих, что-то не сделаешь, заматывай Вот, вот, вот. Вот, смотрите, приходите вот такие, да, то есть заходите, там на вечеринку какую-нибудь, да, где рокет играет. И вот, смотрите, пару движений показывают. Вот, Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз два. раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, раз, Поняли? То есть очень просто. Вот, то есть такой бит, да, играет. Вопрос заходим. Вот так. Так. И поехал. Оп, оп. Ты, бля, долбоёб? Нет, слишком быстро. Тот был нормальный. Во, во, во. Еще раз показываю. Вот, смотрите. То есть вот, чтобы наглядно показать. Вот заходите, да, куда-нибудь на какую-нибудь тусовку. Дверь за собой не закрываем. И вот. Воп. все. Безья <смех> <смех> Джонни флексер. Делай ее, бля, флексер. Делай ее, бля, сука, тебе нету места. <смех> да, кто так затянул? Я Я затягиваю туго Рокки, Тики и Наруто Это круто Залетаю, блядь, на кухню Это кухня на кухне Там бьется много, блядь, посуды Слишком много стиля Хочешь, Лина? Все, я погнал чинить Баундрекерс. а, -а, -а. Супер, Всем пока.